Мы, дети одного отца, люди честные, не были соглядатыми. Он говорит, вы смотрите на земли, то есть слабые места земли. Так, как вот, через, то есть задача соглядатых высмотреть, где слабые места, через которые же можно пройти и завоевать землю. Они говорят, нас рабов, их 12, братьев. То есть Иосиф еще и вы спрашивает, у него еще задача узнать, он же не, не знает. 15 лет прошло, что с отцом? Жив ли отец? Жив ли брат Вениамин? Может они и с Вениамином также поступили. И он таким образом еще, видите, тоже несколько планов Вы спрашивает, Они говорят, нас работают 12 братьев, мы сыновят одного человека. То есть они говорят, что ну, если мы с оглядатой, в опасную такую, почему у нас 12 братьев, ну 11 пусть, 10, да, но мы все в одной команде, и все мы подвергаемся риску. То есть, если сагладатый, вот, допустим, в израильском народе, от каждого колена по человеку. Из разных групп. То есть, это сборный такой отряд. А это одна семья идет соглядатой, Ну, кого они завоюют-то? Конечно, они столько сил не, не имеют. А если от государства, то это разные были бы люди. А они говорят, а, нас, а мы братья, мы родные братья, мы не можем быть саглядатыми. И вот рассказывают по, по ходу, рассказывают мы сыновья одного человека, вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. Ну так вот они, как мягко говорят, да без подробностей, естественно. Что ж они будут правителю тут чуждому рассказывать подробности, которые они отцу родному не рассказали. И интересен ответ вот в этом плане для нашей версии. И сказал им Иосиф. Это самое, и я говорил вам, сказав, вы сеглядатрии. То есть они говорят меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. И сразу после, он говорит, это самое да. и я. Самое я и говорил. То есть, вот, похоже на это, да? Угу. Что это связано именно вот с отношением братьев Иосифа. И когда она говорит, одного не стало, а как не стало? Вот как раз таким же ходом. И вот поэтому он и говорит, и я вам говорю, вы говорили, он соглядатый, да? И я поэтому вам говорю, соглядатый. Ну давайте дальше.